Доброго всем денечка! Морозный февральский днек. Я сегодня хотела сказать о хорошем по-своему. Поделиться с вами своими маленькими радостями. В конце декабря, буквально перед Новым годом, купили стиральную машину. Нам дали в магазине Эльдорада бонусы. Сделали покупку в конце декабря, а бонусы появляются только в начале января и до середины февраля. То есть получается, там срок был с 5 января по 8 8 февраля, то есть по сегодняшний день. Что же выбрать в магазине «Ильдорадо» на эти бонусы? А бонусов 3000 Мы пришли с супругом в магазин, стали обходить все эти полки. Ну, представляете? Но как будто бы у нас все есть. Какая-то вот бытовая техника, вот вся она есть. Есть у меня там и хлебопечка, мультиварка, электрочайник, э -э фен, что еще там, тостеры всевозможные. Только как-то дети всегда дарят. Приходят, тут у тебя нет, и вот они раз тебе как сюрпризиком таким подарятся. Муж мне говорит, ну что... Только порошок моющийся здесь можно купить, больше ничего нам ничего не надо. Нам ничего не надо. Ну, в общем-то, да, так и остановились на порошке. Представляете? И очень хороший был консультант, молодой человек, и он говорит, а вы возьмите вот такой порошок. Я вам сейчас покажу. Называется Color Ultra, порошок производится в Испании. Ну, наверное, фасуется все-таки здесь, в России, потому что все на русском языке. Вот видите, как, да? Он говорит, хватает на год, на 100 стирок. Если вы загружаете белье 4,5 килограмма в стиральную машину, добавляете порошок мерным стаканчиком. Здесь имеется вот такой мерный стаканчик. На 4,5 килограмма полный стаканчик, а если поменьше, ну, соответственно, там и меньше добавляется. Отметить надо, что этот порошок из разряда дешевых 1990 рублей стоит. Ну, значит, получается 2000 практически. Так, бонусы в магазине распределяются следующим образом. То есть ты берешь покупку и 50 процентов тебе оплачивать то есть мы получается 900 1990 мы там 900 чем рублей ну около тысячи рублей мы заплатили за этот порошок Ну я хотела бы сказать что порошок вот здесь вот в описании но ну, удивительно хороший вот правда правда выводит пятна и годен для цветного белья и для э, белого белья очень хорошие, вот все его, все его качества, как порошка, значит, ну просто супер положительные. Что я э, все это прочитала, и ну вот мы поэтому и взяли, что действительно это концентрированный стиральный порошок. Концентрированный стиральный порошок. Не пенится так сильно, машину не забивает, хотя сейчас в новых машинах уже регуляторы стоят этого пенообразования для стирки уникальный и правда вы знаете я постирала стирала постельное белье стирала просто темное белье, такой легкий легкий запах как от кондиционера мы добавляем стирку кондиционер здесь этого не надо делать. Все ароматное, хорошее такое постиранное белье мне понравилось. На 100 стирок возможно и хватит. Хватит, потому что огромный объем. Вот такой большущий большущий. Но надолго это хватит однозначно. Так что можно не заморачиваться, скажем, с кондиционером, с порошком. Вот у тебя есть одна коробочка. Пожалуйста, пользуйся, да? Спасибо. Бонусным рублям. Убираем. Ну ведь гребет меня, вот прямо снутри вот то меня, ведь вот прям беспокоит о том, что еще осталось 2000 бонусных рублей. Я уж тут пошла без мужа, думаю, тихонечко так это посмотрю, чтобы вот такое взять. Вы знаете, я взяла, о чем буквально не жалею, это плеер. Удивительная вещь. Я ведь как-то думаю, вот молодежь ходит, лучше поставили. И все такие счастливые и довольные. А для чего я взяла этот плеер? Я хожу гуляю вот да? и думаю, я поставлю здесь музыку и буду слушать. Но он оказался таким многофункциональным на удивление. Здесь есть радио. Здесь есть видео маленький, Ну, конечно, из MP4 ты не можешь смотреть на таком вот маленьком экранчике. Ну, как ты будешь смотреть? Вот так выглядит этот плеер, да? И тут написано, что у него 128 гигабайтов память. Вот какой диск здесь стоит. Вы посмотрите. Я была вообще очень-очень удивлена. А марка этого плеера Rhythmic. Память 128 гигабайт. Это что то можно, можно сюда в плеер закачивать фотографии, слушать музыку, слушать радио, записывать свой голос. Вот здесь я пробовала, у меня получается. Я даже не подозревала о том, что есть такие вещи. Я не подозревала, но это так интересно. Иду по парку. Музыка, я очень люблю музыку бардов, это Митяев, это Висбор, Высоцкий, Розенбаум. Это вот мои любимые такие, ну, достаточно спокойные песни. Ты идешь прям таким под хорошим таким настроением. И Даже, может, кто-то думает, вот встречается, на пути идет, человек улыбается и думает, ну, наверное, что-то не в своем уме, да? А что же вот, у меня-то все просто, я вставляю наушники и никого не слышу. Мне поет Висборг, милая моя солнышко лесное, а я улыбаюсь. Это, знаете, как в чистушке Идет милый по базару, рот не закрывается. Оказалось, зубы вставил, вот улыбается. Нечто подобное ее со мной. Я иду, двое мужчин, и тут не навстречу. И смотрят на меня, они уже издали, что я так это, улыбаюсь. <смех> И говорят, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. <смех> вот какая-то тетенька со сдвигом по фазе. Ну да ладно, да? Для меня это не важно. У меня отличный настрой. Я иду, вместе подпиваю песни. Если потом у меня кончаются мои записи, я включаю радио. Это как какая-то вот, знаете, совершенно другая планета. Совершенно. Мне так понравилось. И я сейчас уже не представляю себе, я могу утром включить, не включая телевизор, там очень много негатива. Я вот включаю свой маленький плеер, в карман кладу его, наушники. Муж мне говорит, все, даже меня не слышит. Ну как не слышу? Я все слышу. Просто вот этот тонус жизненный создает вот такая ненавязчивая музыка. Можно все, что угодно, какие-нибудь добрые аффирмации записать утренние У меня есть утренняя аффирмация такая на хороший настрой. Классно, класс Стоит две а, тысячи, в общем, я тысячу заплатила за него, Но все равно очень дешево обошлось мне это. Плей разряжается очень просто, обычным зарядником, как на телефон. Все, и разъем такой же, и очень надолго хватает зарядки, очень надолго. Все очень просто. Вот в таком маленьком, емком, музыкальном плеере. Мне не понравилось. Это не реклама, Бога ради. Нет, нет. Это мой восторг, мое хорошее, доброе настроение. Все, с этим покончим Убираю плеер. У меня осталось еще 1200 бонусов. Бонусных рублей это Рубли, бонусные, рубли, да. Что же. Думаю, приобрести. Опять я побрела туда и стала смотреть. И у меня созрела идея такая взять настольную лампу. Я вам покажу, как выглядела моя лампа. Она самодельная. но она мне вот как так устраивала. Но выглядела до да, безумия стрмно. Молодежь говорит, стремная. Так выглядит мое рабочее место. И посмотрите на мою смешную-смешную лампу. Прям будет действительно смешная, для чего она была сделана. Муж ее сделал для дополнительного освещения при э, снятии видео. Видите, как там все блестит? Я так включала ее, клала. И сейчас я это делаю иногда тут очень длинный провод. В общем, это самодельная, самодельная такая. До такой степени она смешноватая, кто приходит, они говорят, что такое у тебя? Я говорю, да, вроде цвета хватает, дополнительно все хорошо. И вот вроде как напрашивается совершенно другая настольная лампа. Вид у нее нет товарный. Присмотрела я в этом магазине настольную лампу. У меня муж говорит, ты никогда не смотришь что-то на дешевые вещи. Почему ты так, вот, такую дорогую вещь взяла? А я изначально пришла, посмотрела. Вот я вам покажу. Вот так выглядит настольная лампа. Вот так. видите, как она. У нее меняются режимы. Видите, вот так вот я включаю, ярче-темнее, ярче-темнее. Вот таким образом. Здесь имеется табло, где указывается время, число, температура воздуха. День недели обязательно тут указывается. Знаете, мне как-то так это... Мне как-то так это понравилось. Стоит она 2700 рублей. 2700. А у меня осталось 1200 бонусов. Думаю, вот нужна она, а мне нет такая. Потом дай-ка загляну, думаю, на Алиэкспресс. Так, она там 2800. На Озоне она 3000. Все, решение созрело моментально. Я беру эту лампу. И вы знаете, я не прогадала. Очень, очень мне это к душе. Мне нравится. Ну, во-первых, она регулируется, там, да? Я могу в любое время посмотреть информацию, какая у нас температура, число. Вот это табло очень важное и очень нужное просто мне для того, чтобы сориентироваться. Она еще работает от батарейки, потому что когда выключаешь вот этот свет, табло не работает. А если есть батарейка, то того, конечно, оно поддерживается именно батарейкой. И все свои бонусы я потратила. Ну, получается, что 2700 стоит эта лампа. Я говорю, она не к, не к дешевым относится. Да? 1200 я бонусов своих потратила, полторы тысячи я заплатила. И получается, что намного дешевле эта лампа мне облашлась, если бы я ее. Вот, задумала, например, в на магазине 2 700, на озоне 3 000, на Алиэкспресс 2 800, то получается моя покупка выгодная. Друзья мои, я сегодня поделилась с вами своими мелкими бытовыми радостями. Действительно, наша жизнь складывается из каких-то простых и добрых мелочей. Я утром сегодня включаю, у меня и лампа горит, и значит, вот тут вот и все мне светится, и высвечивает сколько времени. Я довольна. Вот ведь в секретик. И настроение у меня отличное. За окном светит солнце, на столе стоит красивая лампа, в ушах плеер, который дает мне красивую музыку. Машина стирает очень чисто. И всем я вам хочу пожелать здоровья, добра и мир вашему дому.